Всем привет! На связи Международная ассоциация независимых инвесторов. Мы по-прежнему обучаем, по-прежнему сопровождаем и даем сигналы. Так вот, что же происходит на рынке? Январь был слабый, в принципе, как и ожидалось, и индексы снизились, ну вот в частности SP. Да, упал. И давайте разбираться, что это коррекция, либо начало падения. Так, индикатор VIX, индекс волатильности, показывает нам 22% и уже начал снижаться. Здесь был подъем, ну, как и, в общем, все настроение на рынке в январе, он увеличился, сейчас начинает снижаться. И напоминаю, что лучшим вариантом для рынка является вот когда он ниже 18%. На данный момент он высокий этот показатель и сейчас принимать решение о покупке преждевременно. Ну, так нам говорит VIX. Давайте посмотрим TLT. Когда... Рынок растет, TLT должен падать, поскольку из бандов должны выходить. Ну, это нам индикатор отчасти эти настроения показывают. В данный момент он топчется на месте. То есть и не растет, и не падает, и непонятно что. Но до этого надо сказать, что в бандах сильно много денег не было. Они были в кэше. И мы видим, что и в банде они тоже не уходят при таком падающем рынке. Соответственно, пока они находятся в наличных и надо сказать что в, так, при таком рынке даже а, золото не является защитным активом <coughs> потому как роста здесь не наблюдается и защитным активом в прошлом году а, был кофе который дал 60 процентов так что золото в принципе как такая тихая гавань а, в периоды а, какой-то нестабильности наверное теряет свой приоритет так ну и по картинкам индекс страха это индекс страха и жадности жадность вот эта зеленая зона красная это страх и мы видим что месяц назад жадность была достаточно высока сейчас мы находимся в зоне страха но не очень страшно и распродажа акций начнется тогда когда мы будем вот близко к нулю пока Пока этот индикатор нам показывает, что распродажи в принципе нет. Но настроение на рынке а, мы видим, что от недели к неделе а, снижается и уже достаточно такой низкий показатель. А, быки 50%, а, о, быки, быки 23%, а медведи 52%. Вот и из нейтральной позиции переходят к медведям поэтому настроение медвежьий на рынке превалирует сейчас и все к этому идет если посмотреть на s&p 500 но спает аналог S&P 500, то мы видим огромные объемы здесь увеличения, то есть просадку эту выкупают, но стремительным это движение не назовешь, и оно такое, как это сказать такое похоже на какой-то рывок, но пока без ощутимого результата давайте обратимся к Найси, NICE. что он нам показывает Найси, NICE, вот этот вот эта часть графика, красная, говорит о том, что рынок слаб, очень слаб, он ниже средних, скользящих, тем более RSI тоже внизу, MACD, вот эти вот столбики увеличиваются, это все нам говорит и подтверждает о том, что рынок слаб. И даже вот это вот закругление, оно тоже не внушает какой-то нам оптимизма. Все это говорит о том, что вот эту вот просадку выкупают частные инвесторы. Ну, то есть масса а, небольших частных инвесторов. А, и также информация с Уол стрит а, говорит о том, что... Здесь незначительные, незначительные объемы частных инвесторов пытаются эту просадку ликвидировать, а крупные игроки они размышляют следующим образом, что это начало, начало такой коррекции и волна вот таким вот образом будет идти мы сначала поднимемся ну тут где-то в районе 450 а 4 наверное, да если в СНП говорить а, дальше нас ждет снижение и вот здесь вот вот здесь вот уже будет настоящая распродажа и все это продлится а, скорее всего весь первый квартал поэтому а, вот такой незначительный рывок вверх ну а дальше будет небольшое снижение а, так что Сейчас самое время подбирать фундаментально надежные компании, ну, то есть рассматривать те компании, которые фундаментально надежны, чтобы вот в этом моменте, когда и страх будет зашкаливать, когда и быков совсем не останется, будут только одни медведи, вот, вот в этом моменте можно будет и закупаться. Пока пока мы только присматриваем те компании, которые можно будет прикупить. Ну и, конечно, есть несколько компаний, которые уже находятся внизу, фундаментально надежные, которые, в принципе, можно зайти и остаться с ними достаточно долго. Вот таким вот образом выбираем надежные компании. У нас есть некоторые уже в чатах выложены и уровни, на которых их можно подбирать. Так что, если нужна информация, обращайтесь, подписывайтесь. Больше информации в следующих видео. До встречи!